Приветствую вас, друзья. Как вы уже догадались, исходя из названия ролика, речь у нас сегодня пойдет об обновлении Steam PUBG, а именно патча 14.2. Итак, начнем. Первое на очереди у нас новое оружие, гранатовет М79, стреляющий дымовыми завесами. Слот оружия сделан специально для пистолетов. Стреляет он с 40-мм дымовыми гранатами. В магазине есть 5 патронов найти вы можете абсолютно везде появляется на карте набором от 1 до 3 штук не нужно использовать больше дымы делать какие-то раскидки достаточно просто использовать данный гранатомет урона никакого он не наносит идем далее миномет или мортира миномет и снаряды к нему появляются внутри зданий не появляются в ящиках с репасами или в секретных комнатах при подборе миномет помещается в слот основного оружия. Миномет можно установить только на ровных поверхностях. Если вам не хватает огневой мощи, это оружие подойдет для вас. Но будьте бдительны, стоя на одном месте, вы хорошая мишень для противника. Поэтому мансуйте и меняйте местоположение. Третье, на очереди у нас плавание с тяжелым ранением. Раньше, если игрок в воде получал тяжелое ранение, он не терял сознание, а сразу умирал. Из-за этого плавать на глубине было довольно опасно. Теперь игрок, получив тяжелое ранение, получает шанс медленно доплыть до берега, где его могут возродить товарищи по команде. Возродить игрока под водой невозможно, любое возрождение прервется. И перейдем к глобальному. Новое существо на Таего это курица. У курицы есть три разных состояния. Спокойное это состояние по умолчанию и одновременно наиболее эмоционально стабильное. Спокойная танк курица, ничего особенного испуганная курицы пугается и начинает метаться в следующих ситуациях, когда услышат удары, шаги выстрелы, звуки двигателя. Были добавлены новые скины и предметы, включая скин паки от PGC 2021. Немного изменений было добавлено в пользовательские, аркадные и ранговые режимы матчи. Что касается нового билета Выжившего, с этим придется повременить. Следующий билет Выжившего появится в начале следующего года. Напишите в комментариях, зашла ли вам это обнова. Спасибо за просмотр. Ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.